Всем привет! Сегодня буду украшать детский тортик на годик девочки. Начинка у меня шоколадный бисквит, крем-пломбир и карамель с арахисом. Достаю торт из формы. Оформлять торт я буду ганашем на белом шоколаде. Он у меня уже готов. Ссылочку на рецепт приготовления оставлю под видео в описании. И перекладываю торт на подложку предварительно смазав кремом. И для начала покрываю торт черновым слоем, чтобы прибить все крошки. И отправляю в холодильник минут на десять. Оставшийся ганаш подкрашиваю в розовый. И окончательно выравниваю торт. С помощью мастики сделаю корону. У меня уже я подготовила трафарет, по которому буду вырезать. Дальше у меня будет цифра единичка и две надписи. Буду использовать вырубки. В общем-то, что-то пошло не так с моим тортом. У меня треснул ганаж. Я пыталась его спасти масляным кремом с сахарной пудрой. Также не вышло, потому что разломы были видны. Поэтому масляный слой я убрала. Здесь остался ганаж. А для выравнивания уже окончательного я уже возьму крем-чиз. Сделаю на основе вот такого творожного сыра и масла. Здесь 170 грамм сыра и добавлю где-то 100 грамм масла плюс сахарная пудра. Крем готов и снова выравниваю окончательно торт. Сверху на торте у меня будет стоять безе, вот такие на палочке двухцветные. Готовлю я их на швейцарской меренге, ссылочку оставлю под видео в описании и устанавливаю на торт. Вот такой в итоге получился тортик Милана Викторовна, один год у власти. Я еще присыпала немножко кандурином, поэтому такой присутствует блеск. Очень красиво. Кому идея видео понравилась, была полезной, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего вам самого доброго. Будьте здоровы. Всем пока-пока.